Who? Who? Я хочу сховать не только мышку и птичку. Я хочу сховать инглиш. Экспресс. Супер современный, эффективный курс. English. Хочу все знать. Дорогие друзья, перед вами предложение «Я никогда, нигде, никому, ничего не рассказываю об этом». Предложение «Время какое?» «Настоящее», «Отрицание». Причем отрицание встречается в этом предложении пять раз. «Я никогда...» нигде, уже два, три, никому, ничего, четыре, и не рассказываю, пять. Да, в русском предложении можно отрицать бесконечное количество раз. В английском надо помнить, хоть предложение в настоящем времени, хоть прошедшем, хоть в будущем, хоть в перфекте, хоть в континьюсе, если есть отрицание, Необходимо отрицать только один раз Только один раз Есть два варианта ответа на это предложение Первое, это вот это предложение А второе, это вот это предложение И то, и другое предложение Ответ правильный Давайте рассмотрим Первый ответ Я никогда, нигде, никому, ничего не рассказываю об этом Значит, предложение в настоящем времени. Значит, употребляем глагол «tell», «to tell» – рассказывать. Значит, я, I never tell, I never tell, never, never – это первое отрицание. Never – это никогда не, так переводится на русский язык. Never – переводится как «никогда не». Если мы скажем никогда не, I never tell, я никогда не, это уже есть одно отрицание. Все. Больше отрицать в английском языке нельзя. Поэтому для того, чтобы. Э, anywhere. Дальше. Anybody. Any sin. А что означает это? Anyway. Нигде. Это как бы отрицание. Anybody. Второе никому и any сын, если добавляется только вот это any все отрицание не считается отрицанием все его нету anybody anywhere anything, ничего отрицание только одно never, я никогда не, вот оно I never, я никогда не I never tell, я никогда не рассказываю а потом, если вы со словами употребляется, нигде употребляется any, anyware, anybody, опять any, any сын, any, ничего это за отрицание не считается, и все будет правильно. То есть, первое отрицание, I never tell. I never tell. Я никогда не рассказываю. Нигде anywhere, никому anybody, ничего, anything, about об, it, этом. Вот и все. Второй вариант ответа. Можно отрицать при помощи частицы do с отрицанием not. I don't tell, конечно, в настоящем времени, I don't tell, я не рассказываю, Все. Один раз есть отрицание, а дальше то же самое. Нигде, any, в, никому, anybody, ничего, any, sin, об, about, it, об этом. Вот и все. Если бы мы отрицали прошедшее время, я нигде, никому, ничего не рассказывал. Это прошедшее время. Значит, здесь бы стояла бы частица did not. Вот и все. А остальное, все как есть написано, ничего бы не изменилось. Ничего бы не изменилось. А в будущем тоже бы ничего не изменилось. Только вот добавить элемент will. И все то же самое. Ничего страшного нету. Итак, кратко обобщаю. Для того, чтобы пять раз отрицнуть, необходимо только сделать одно отрицание. А остальное все с any. Итак, первое. Я никогда не never... Я никогда не рассказываю и пошло дальше. Лишь бы было any, any way, any body, any Все будет правильно. И второй раз с использованием частицы в настоящем времени, do not, я не рассказываю. И опять, any way, any body, any about it. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Вы были на канале The English. С вами был Пит Горбатюк. Кликайте, подписывайтесь на мой канал. Делайте комментарии. Всего вам хорошего. So long. Пока.